В 2008 году биткоин заложил фундамент нового мира, где люди свободны от а оков финансовой системы. Криптовалюты пока не стали полноценным платежным средством, но вселили в сердца миллионов людей надежду, что все изменится в будущем. Будущее наступает сегодня. ЮМИ. Революция в мире блокчейна и платежных систем. Универсальный денежный инструмент, обеспечивающий мгновенные финансовые переводы 24 на 7 без посредников в любую точку планеты безопасно и без комиссий. Децентрализованная блокчейн-платформа Yumi работает на основе MasterNode и уникальной модели Proof of Authority. Yumi в 300 раз быстрее биткоин, обрабатывает до 4369 транзакций в секунду, стремясь в будущем превзойти Visa и MasterCard. Yumi защищает вас от взлома, вмешательства в ваши операции и даже уязвимости блокчейн технологий таких как Атака 51%. Инновационный стейкинг на смарт-контракте превращает Юми в децентрализованный инструмент для создания денег, работающий на все человечество. Он минует банки и государства, а новые деньги попадают прямиком в ваши руки. Смарт-контракт по стейкингу позволяет вам увеличивать количество монет Юми до 40% в месяц, просто держа их в своем кошельке. Для этого подключайтесь к уже существующим структурам или создавайте свою. Чем больше монет в структуре, тем больше. Вознаграждение получает каждый ее участник. Создавайте собственные проекты на базе ЮГИ и получайте еще больше прибыли. После вступления в структуру монеты остаются на вашем кошельке, и вы единственный имеете право ими распоряжаться. Ваши монеты всегда в безопасности. Это справедливый майнинг нового поколения. Без энергозатрат, сложных программ, мощного оборудования, внутрисистемных иерархий и технических сложностей. Стейкинг Юми не подразумевает никаких уровней и говорит нет капитализму. Совместные вливания в структуру обеспечивают равный доход, всем участникам процесса, а не только верхушке. Команда ЮМИ открывает исходные коды сети и смарт-контракта по стейкингу. Как Сатоши Накамото остается анонимной, отдавая инструмент в руки человечеству. Любой может убедиться, что все абсолютно прозрачно и честно. Максимальное удобство, легкая масштабируемость и смарт-контракты откроют новый этап экономических отношений, охватывающий все сферы деятельности человека. ЮМИ — это настоящая альтернатива в нынешней финансовой системе, способная создать самое сильное в мире общество с миллиардами участников по всей планете. ЮБИ Universal Money Instrument. Будущее уже здесь.